привет всем пришла посылка из китая сейчас посмотрим что нам китайские друзья прислали Думаю, это шагомер этот часы китайские сейчас посмотрим такой небольшой короткий обзорчик Угу, да. Я был прав. Сейчас секундочку. Пленочка везде защитная. Это очень хорошо. Сейчас посмотрим. Вот бумажечки Так, ну в общем какие-то такие вот часики соответственно на китайском вот это сюда цепляется так Ссылочку на товар я оставлю в описании, кому интересно. А, не сюда. Да? Так вот. тут. Вот. бы не по поломать. Не знаю, как всовываться. О, вот так. Вроде бы, да? да. то это не очень дешево, а, так сейчас попробуем включить их пленочку снимать, я думаю не стоит пока и не знаю заряжены они или нет, ладно сниму. так, ну они разряжены, заряжу, сейчас нажму на паузу, потом покажу. или мы часы наши, так вот они выглядят Такое вот меню. Неудобно, конечно, сенсор работает благодаря вот этой вот кнопочке, типа. А так, для тех, кто будет заказывать, там впервые часы у вас просто не включатся, пока вы их не зарядите. Заряжаются они следующим образом. Вот так вот, такими движениями. Снимайте ремешок. Просто вставляете в любое зарядное устройство, блок питания в любой. И они у вас заряжаются. Когда они полностью зарядятся, тогда часы включатся у вас. Вам нужно через Play Market закачать приложение специальное для них. Которое вы можете найти благодаря QR-коду, находящемуся в коробке. Либо же так, Profit называется. Здесь есть возможность слушать на телефоне плеер. То есть вы закачиваете приложение. По Bluetooth вы коннектитесь с телефоном, потому что так просто они работать не будут. Вот. Ну, в общем, часы такие для. Своей цены вроде бы нормальная. Стоят они 195 украинских гривен. Ну, либо же 521 рубль русский, либо же 18 рублей белорусских. В общем, хорошие часики такие для бюджетненьких. Такие здесь шагомер. Пульсомер. Тут... Задаете спорт. Тут... Приходят вам оповещения э, с телефона. С нескольких соцсетей, там, по-моему, Facebook, Instagram, Twitter. Ну и можете управлять плеером музыкальным на телефоне. Чтобы подтвердить, два раза нужно. Вот. Сейчас, Сейчас покажу. Чтобы зайти, да, нужно подержать какое-то время. Здесь можно с помощью а, часов сфотографировать, сделать фотографию на телефоне, управлять. То есть сам экран не сенсорный, сенсор на только вот это вот куролежок вот этот. Ну, в общем, как-то так. Поэтому мне нравится, дело ваше заказывать или нет. Ссылка на эти часы будет в описании. Я заказывал из китайского сайта Joom. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.